Перед отпуском мысли заняты путевками, билетами и сборами. Однако не стоит забывать о страховке для выезжающих за рубеж. Она поможет защитить вас в поездке от непредвиденных расходов, начиная от проблем со здоровьем и заканчивая утерей багажа при перелете. В Камес мэр вы получите надежную страховку на время путешествия, на время учебы или работы за границей. Вы спортсмен? За страховкой тоже к нам. Для оформления страховки нужен всего лишь один документ – ваш паспорт. Если вы заболели или с вами произошел несчастный случай, вам достаточно связаться со службой поддержки по указанным в полисе телефоном и получить решение своего вопроса в течение нескольких минут. Вы сами заплатили доктору за лечение? Не забудьте взять чеки. Все ваши расходы на лечение и прочие неприятности компенсирует страховая компания Комес Кумыр. Комес Кумыр. 25 лет поддерживаем в любой ситуации. Звоните прямо сейчас, плюс 7 727. 244-74-00